В руках у меня новая штурмовая винтовка М13, хотя этот скин больше на какой-то бластер из Звездных Войн смахивает. Ну что ж, да прибудет со мной сила. Нужно перезарядиться. Точка под контролем, ближайший респаун тоже за нами, значит Пукачелы будут идти вот с этой стороны. Ну точно, однако здравствуйте. Делаю подкат и чекаю следующую комнату. В ней нахожу двух чеграшей, патронов не так много, да и хер с ним. Изи. Здорово! Мужские мужчины, как вы уже поняли, директор Баблишкин распотрошил мою копилку с сипишками, и теперь у меня есть внеземная сай-фай волына Откровенно говоря, встроенный в мифик скин коллиматор говорит о том, что пай win в мобильной колде развит неплохо. Про большую колду я пару приколов читал, мол, если ты покупаешь донат, то тебе проще челиков закидывает. Либо же приобретенные скины на оружие имеют иные характеристики, чем дефолтная ну и еще я читал, что популярным зарубежным ютуберам по тому же варзону чельков домашних закидывает в катки, а душнилы их стороной обходят. Не знаю, правда это или нет, но как говорится нет дыма без огня. А вот в нашей мобильной движухе разработчики не стесняются и в скины добавляют шестой модуль, какой-нибудь встроенный прицел. И мне еще кажется, что это только цветочки. Короче стоп, тема у нас сегодня совершенно другая и собственно переходит к делу. Немножко циферок продемонстрирую, да и сборку для сетевой игры тебе покажу. А вот для королевской битвы сборки лучше брать у Тинитуна. Это один из самых титулованных киберспортсменов в СНГ по батл роялю. Я думаю, многие и так о нем знают. Он покажет тебе лайфхаки, фичи всякие в кбшке тактики, поведает победные. И, конечно же, свои сборки турнирные выкати. Также Тиннитун подрубает прямые эфиры. Обязательно на них залетай и чекай как нужно топить баньку. Прямо сейчас данный мужик конкурс на боевые пропуска зарядил вот в этом киноматериале, я-то знаю как вы любите конкурсы, поэтому после просмотра моего фильма поддержите отечественного киберспортсмена, ссылку чекайте в описании. Собственно штурмовая винтовка М13, во-первых, хочу многих поздравить, кого задолбали ппшки, это именно тот ган, который их подвинет. Я бы даже сказал, эта штурмовка подвинет вообще все и вся. К сожалению, мета-дрочеры не дремлет и уже потирают свои ручонки на сие чудо. Я официально объявляю об открытии нового сезона мета-пика. а М13 мы еще с вами устанем. А пока мы этого не сделали, давайте чекнем, что там у нас по урону. У данной штурмовки урон падает три раза. До 26,5 метров во все, что ниже головы пролетит 24 дамага а в голову 36 с 26 с половиной метров до 40 с половиной в корпус и конечности залетит 18 а в голову 27 единиц дамага и для общего развития чекните следующий отрезок изменения урона вы ничего необычного не заметили, господа? Ну, например, что урон в колено и в грудь одинаковый нахрен. К этому я еще вернусь. У М13 еще парочка сюрпризов остается. Например, есть боезапас, который скорость, пули и дистанцию бафы. Это нам может сигнализировать о том, что все-таки данный боезапас лучше всего установить. Ну и чтобы полностью разобраться с дистанцией, я решил чекнуть тяжелый длинный ствол RTC. Он добавляет 35% к дистанции. А также неплохо точность с контролем бустит. Данный ствол добавит нам на первом отрезке 8,5 метров. И это довольно много. А теперь давайте скомбинируем боезапас и ствол RTC. Мы получим плюс 13 метров на первом отрезке. Чтобы вы понимали, сравните сохранение урона на дистанции у М13 без мод, и с этими двумя обвесами. Это, короче, тот еще финиш. Я родился. Сразу же активирую БПЛА и стащиваю машинку. Затем юзаю валеру и выхожу на охоту. Вот и первый пассажир. А второй куда-то сильно спешит. Не страшно. Немножко ускорим. Кто-то топает кроссами беда за забором и, -и, и все уже не топает. Коротко о состоянии регистрации урона, да и сетевого кода в целом. Окей, здесь мне немножко повезло, а вот этому парнишке не совсем. У меня остался один выстрел, как раз для тебя, дружок. Б***ть. Тогда план Б. Господа, сохранение первоначального урона почти что до 40 метров в сетевой и королевской битве, это очень, очень, очень дисбалансно, как по мне. Понятно, сейчас у нас мифик, его нужно продать, для сравнения, айсвал не таким хардкорным был на старте, как М13. По сути, можно даже сборку у меня не смотреть, так как у пушки очень легкий спрей, а следовательно и контроль. Но инфу, которую я дал с дистанции, запомнить стоит. Лично я захотел сделать из М13 сильную волыну на средней дистанции, как раз таки до 40 метров. Для сетевой игры это даже много, но мне по кайфу да и по геймплею вроде как все вам видно. Если поговорить про такой параметр, как скорость пули, которая есть в одном из обвесов, его однозначно следует использовать. Вообще, мне показалось, как будто в этой пушке регистрация урона намного лучше, чем у других ганов. Я могу ошибаться, но по опыту и наблюдениям с ппшками можно сражаться на равных, хотя сейчас, по-моему, ничего лучше М13 и не будет. Хорошо это или плохо, ну, конечно же, плохо. Опять будет похерено разнообразие, опять у чуваков будет гореть, как когда-то с какого-нибудь феника или айсвала. И титул Нубаган перейдет по достоинству в новые руки. Открыть и попробовать М13 определенно стоит. Это будущий мейнстрим, так сказать, от которого пердачок еще не раз подвзорвется. Ну и да бог с ним, это же просто игра. Сборка у меня на данное чудо вот такая. Пробуйте, отцы. Валера, я вызываю тебя. Нас ждут великие дела, а вот его нет. Кто-то еще топает. Опля, нужно собраться. У чувака в руках АКС-74У, а у меня Валера. Делаю подкат вправо, ухожу с линии огня, прицел и выстрел. Было даже немножко опасно, но в трусы вроде как ничего не капнуло, а вот насчет его Труханов не уверен. Странно, карта пустая и совсем не пахнет. Пойду чекну вражеский респаун. Заебись контент. Берем в ручки бластер. Упс, не фортануло, он уже меня обходит. Попробую изоязать машинку. Пался голубчик. Прыжок. Прицел. Выстрел. Дропшот. Изи. Желаю и тебе, мужик, изичных каток. Не забудь оформить ассист, шибани кулакич, да черкани, как тебе новая штурмовка. Я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Агнецкий.